Робин жал колёс. Я по воде жала, Серпик был хоть брось, А не отставала. Вечером к реке Шла знакомой тропкой, А не вдалеке Кто же, как Роб мой, Он ли не удал, Если в эту ночку эдак разыграл Старостову дочку. Насолил всего, Верила, не веря, А у самого лишь свирель Да перья. Приела я вечером пешком, Да повстречалась с пастушкой, Меня он путал он Назвал с Милой. Гнал он кос, падокос, Где лилом и емель срос, Где ручей вынес, Да отогнал милый. Пойдем по берегу. Там есть шепчутся с шатюр орешника сквозной, Луна глядит украдкой. Благодарю за твой привет, но у меня желания нет Платить слезами долгих лет за этот вечер краткий. Нет, будешь ты ходить в пшелках, нарядных легких башмачках, Тебя и буду на руках носить, когда устанешь. Ну, хорошо, тогда пойдем с тобой по берегу вдвоем, Но я надеюсь, что потом меня ты не обманешь. И он ответил мне, Пока. растет трава, течет река, И ветер гонит облака, моей ты будешь милой.